10 июля сегодня 2022 год город Богуслав Украина. Хочу показать красивую природу. Здесь есть где посмотреть, есть где погулять, есть где отдохнуть. Рядом возле нас. Пешеходный мост через роз. И река Рось. Город Богуслав стоит. На граните. Река Рось имеет широкое русло, очень красивая сама река красива тем, что здесь очень много гранитных плав, вот такая вот красота, река чистая, мы искупались после нее очень приятный, приятное ощущение чистоты на теле, Во всей реке разбросаны большие валуны, гранитные валуны. Сейчас мы подойдем к одному из них. Вот такая структура этого гранита. Да, сейчас покажу вода. Чистая вода. Прозрачная. И мы пошли на пешеходный мост. Сверху здесь красивые. Красивые видим. реку роз, Рыба прыгает. Сбрасывается, как говорят рыбаки. Только что я увидела такую рыбину. Громадную. Показываю сверху, друзья. Эту красоту. Когда смотришь такие красоты, хочется сказать, о, Рось! Наконец-то я к тебе добрался. С 80-го года мечтала попасть сюда. Все, не находила времени. Мечтала попрыгать по этим камням. Послушать шум. воды, журчание, перелив воды через камни. Хочется сказать, уроки я к тебе добрался. Наконец-то. Не прошло, не прошло и 30 лет. Не прошло и 40 лет. Куда нам? О, надо заехать, может, они нам дозволят экскурсию. Попробуем договориться на ткацкой фабрике за экскурсию. Может быть, нас пустят, и мы покажем вам красивые их работы. Сейчас, да. Монастырь, сейчас покажу, нам только что... Местный житель сказал, вот это строится монастырь. Мужской? Неизвестно. Ну, здесь когда-то в этих местах был мужской монастырь. Сейчас строят монастырь. Рядом возле реки Рось. Легендарная река Рось. Красавица. Вода чистая, чистая. Я только шеводу. Ой, я кричу. Выбачь ты. Когда эмоции, сразу начинаешь громче говорить, сразу начинаешь кричать. Эти эмоции выходят вверх. Красиво. Вот это мы видели из окна нашего отеля. А там дальше вон, люди купаются прямо на плато. Стоят на гранитном плато. Вода чистая, потому что здесь гранит. А я только что видела, там рыба такая громадная, прыгнула. Громадная? Угу. Вот да, чистая, чистая. Сейчас, сейчас, да, да, да, едем купаться на яму. А потом поедем за девчатами, сделаем им тоже экскурсию. Ага, хочу показать, все-таки везде традиция. Когда женятся, выходят замуж. Закрыли ключик, бросили в воду. Чтобы на всю жизнь остаться вместе. И никто не отомкнул этот замок. Счастья вам, молодые. Я надеюсь, вы проживете долго-долго вместе. Даже не 50, а более 50 лет. Ну, я надеюсь, желаю другим и себе того же. Хочется. Всю жизнь вместе и в красоте, и в любви. Едем. Едем дальше. Делаю панорамные панарам. панорамные Друзья, кто не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, друзья! скала называется ой действительно скала вот это красота я не ожидала этого здесь рядом кафе называется скала магазин называется скала и действительно вот это я снимаю с высоты этого этой скалы Это то, о чем я мечтала. Полазить по скалам. Сейчас с высоты ставлю на краешек. Вот, вот где я стою, друзья. Показываю. Можно купаться, да? Хорошая? Классная водочка, да? Прелесть! Прелесть! Я такой чистой воды еще не бачила. Сейчас мы туда идем. Мы спустились, здесь действительно скала. А называется яма, да? Да, называется. Даже, даже в интернете можно набрать. Богуслав яма именно здесь купаются. И купаются здесь уже уже более 50 лет. Сколько я себя помню, столько люди здесь. Водичка здесь всегда чистая. Роз подпитывается подземными родниками и стоит на вот таких скалах. Вот, на граните. Так, попробую, наверное, надо босиком. Чистая вода. Чистая прозрачная водичка. Я думаю, что надо, наверное, босиком. Потому что про.. Все-таки мы не, не пожалели, что сюда приехали. Покажу издалека. Я сейчас пройду вот, вот этим мостиком и покажу вам такое плата. И люди здесь купаются. Идем дальше. Опа! Разминуться надо. Есть. Держался, да? А ну яма, вот эта яма, да? Не, да, не платите, платите. Не Мы уже собирались завтра уезжать, а думаем, ну яму надо. Мы сами из Мироновки. там. <laughs> ну мы уже поняли. Мы там научались, завжди хотели приехать на ваще каменти покупаться в росе, але купались в росавке. А потом мы уехали вообще далеко, мы Дніп... из Днепра, зараз. А приехали наконец из Днепра покупаться в росе и наконец побачити. Ой, какая чистая вода, две. А глубоко, да, Валер? Глубоко. как красота! Так, сейчас и я нервно поплыву, а тут вот точно скала, а ну издалека я могу показать? И называется, кафе называется скала. Ого, высота, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, десь в пятнадцать, або и двадцать. Сейчас гляну. Раз. Ты смотри в двадцать высота. Ну, на глаз. Что сказать? Куча эмоций. Да. Указатели О, 1032 года от основания Богуслава 1032 год. каменный те попробуем туда попасть а памятник русий богу Красиво Швейцария. Я занимаюсь. интересный памятник пицце никулин и маргунов все помнят его Hello. гипсовый я думала он металлический он покрашен просто привет Говорят, надо его по носу потереть. И будет счастье. Видите, как выдерли ему. Переносицу в руки. Никулин. Никулин. Моргно. Отрывок с фильма «Кавказская пленница». Отрывок из пьесы «Аля Баловна».